цветочка! И ты уходи тоже! Это ведь из-за тебя твоя сестра сюда пришла! Уходи ты отсюда! Вот, я не везучая! Ничего у меня не получается! От улыбки малышей и Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк, лайк, лайк! Ой, девчонки, вы представляете? Поехали в комментарии. лучшие работы! Идем, я покажу тебе еще свой новый шедевр! Иду, иду! А -а -а, вот это красота! У -у -у, вы маэстро! Вы, вы, Ой, вы так творите! Ой, как красиво! Мне очень нравится! Шикарное платье, просто бомба! Спасибо большое за комплимент! Мне тоже оно очень нравится! Спасибо, сеньорина единорожка. А теперь идем создавать вместе. Так, посмотрим. Ой. Нет.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 Идем со мной. Ага, мне тоже очень интересно. Так, еще вот здесь помочь тебе. Угу, еще вот так. Все, все, почти готово. О, все, получилось. Ну что ж, друзья, вы готовы увидеть наш очаровательный цветочек в ее новом цветочном платье. Розочки. платье для цветочка! <смех> Ведь еще ожидать свои платья сахарок и перчинка! Я думаю, у них платья будут тоже очень-очень классные!